А, гляньте, он, он ушел. Он не ушел. В смысле? Ага, как раз я вовремя. <гас> Вы это видели? Что это? <гас> <гас> Все что ли? И снова Хаешки и котятушки, и с вами Неллиал, и это игра ночи в Зоолакс. Правда, мне придется проходить с самого начала, потому что я хрена уже не помню, во-первых, во-вторых, <смех> я не начинала. I want you for Zoolaxing. Господи, опять это непонятное что-то там. <смех> ну что ж, вроде как мы с вами остановились на буквально третьей ночи. Здравствуйте, меня зовут Бо. Я генеральный директор Зулакс Incorp. Давайте пропустим звук. И думаю, когда я дойду до четвертой ночи, то тогда мы и начнем, собственно, нормально проходить. А пока что мне придется немножко посидеть, попотеть и дойти, собственно, до этой чертой ночи. Погодите, руководство. с не более чем на 2-6 секунд, когда приближается Салли или Логи. А, погодите, я помню, там какой-то клон есть. И если мы включим... Фонтан? А где включается? А, вот. То он уходит. Правда, я так и не понимаю логику, когда именно надо пряться под стол. И вообще у нас тут на какой-то камере вот демон. Да, есть. И вроде как-то мы могли меняться на это. В смысле? Ты че поменялся-то? А, вот. Переключить карты. И что-то мы тут тоже могли сделать. Только вот что? Перекрыть или что-то такое мы вроде делали. Ну ладно, сейчас буду разбираться, как говорится. А, уже первый час. Шикосик. Здравствуйте, и добро пожаловать во вторую ночь. Мы отремонтировали термостат. Его пиктограмма находится в нижнем левом углу, прямо рядом с кнопкой фонтана. К сожалению, настройки термостата иногда могут произвольно отклоняться вверх или вниз. Следите, чтобы температура не падала ниже 5 градусов и не поднималась выше 35 градусов. Это может истощать вашу энергию и ресурсы главного генератора. Удачи! До свидания! Ох, мне повезло. И что это было? Ой, как жестко повезло! Я прям вовремя посмотрела. Здравствуйте, это Бо, генеральный директор Зулакс Incorporated. Сегодня следите также и за Пого. Пого – это толстый клоун слева с острыми зубами. Мы выяснили, что ему очень не нравится звук воды. Поэтому, если он приближается к вам, просто включите фонтан, воспользовавшись кнопкой в нижнем левом углу экрана, и он уйдет. Мы очень довольны вашей службой в антикварном магазине Зулакс до настоящего времени. Пока все. До свидания. То есть они знают, что там делают эти клоуны, но при этом им настрать. Ну ладно. Я храбрый человек. Я буду следить, пока что я не сдохла. Все нормально. Кстати, вроде эта картина как-то будет меняться еще. Но в любом случае дойдем, когда до нужного момента я посмотрю на некоторые смерти. Так, первый клоун убежал. Где он? Вот он. Ага, клоун Эсса, приветик. Она собралась вентиляция. Ой, что это я наделала? Погодьте, а где Пого? Этот вот, а вот он. Уйди, Бозочки. Ой. Ой. Ну все, мы с вами нашли всех клонов. Вот они. А, а где я ее видела? Привет, Это Бо. Сегодня утром мы заметили, что освещение картины камера 8 не выключается. Ученые из пытаются найти причину этого, но пока мы зафиксировали кнопку камеры 8. Поэтому следите, чтобы кругом. А давайте посмотрим. Может она изменится как-то? О! Найсик. То есть только вот поэтому мне надо было это делать. Ну что ж, допустим. Я же думала, он как-то лицо соменять будет. А, Бога, привет. Где клоун? Хип. Е... Вот он, видите? Мы выжили. О, господи! Погодите, а что он там делал-то? Погодите, то есть получается, если он уже будет там, то мне нельзя будет вырубать фонтан, и он меня убьет? Что будет-то? э-э-э? Привет, это Боб. Мы стали свидетелями многих неожиданных и сверхъестественных событий. Подземная система канализации соединяется со старыми катакомбами. На камере 20 можно было видеть светящиеся символы на круглой колонне, сделанной из человеческих черепов. Наши ученые не знают причины появления этих символов. Мы заметили, что они начинают изменяться неожиданно, поэтому следите за ними. Также, если вы посмотрите на камеру 6, то увидите похожее на свинью существо. Угу. Мы зафиксировали кнопку управления панелью на этой камере. Просто убедитесь, что пиктограммы на камере 20 соответствуют имеющимся на камере 6. Зулакс Инкорпорейт не несет ответственности за любые негативные события, которых можно избежать. Теперь это у нас уже пятая ночь, котятки, и мы должны следить еще за одной камерой. Я уже упустила одного клоуна из виду. Вот он. Стоять. Нет. Низ. Шесть. Что тут? Что? Что-то, что это? У -у -у -у! Смотрим, кто из нигде? А где они все, кстати? А, вот они все. Прошли. Шикосик, как это шестая ночь? В смысле? Привет, это Бо. Мы только что связались с бывшим владельцем данного антикварного магазина, и он сказал, что ничего не знает об этих куклах. Поэтому потерпите, пока мы изучаем этот вопрос. Зулакс Incorporated благодарит эм. вас за то, что пришли в свой выходной. Часть научных работников Зулакс исчезла. Мы связались с полицией и занимаемся их поисками. Прям так это Дайте же интересно. Знать, если у вас есть предположение, что с ними произошло. Так, быстро, стоп! И знаете, котятки, давайте посмотрим на скримеры. Во-первых, что будет, если мы вот это оставим? <сíck> <сíck> Все, что ли? Снова меняем. Привет. Пропустить звук. Ой, у нас и на этой камере поменялось. Стойте, стойте тогда. Посмотрим, что с этой камерой. Вы это видели, да? Вот, вот, вот это что это? Господи, еще и звуки. Стандартные скримеры. Ладненько, давайте попробуем еще что-нибудь. Ясно, значит здесь у нас автоматически это все начинается. Ой-ой-ой-ой-ой. И меняется это все вот так. А теперь давайте подождем. И посмотрим, что будет, если светы вырубятся. Может у на нас нападет этот человек с косой? Или это хрень с картиной? знает по этой причине мне собственно и хочется посмотреть что произойдет то блин играем играем а скримеров нету а я уже забыла что тут и как итак так да вы посмотрите пока что ничего не происходит оказывается вот так можно было и картинка не меняется вообще ничего не меняется чтобы в комнате 8 всегда был пар. В смысле, какой пар, а как мне это делать? И мне интересно, а этот толстяк он напал на меня, потому что было выключено или что? Еще раз. Это, чтобы... Видимо, только он так нападает. Ну окей. А теперь еще кое-что. Пробуем. А, как таки логи начал действовать. И Салли, ух ты, как это так-то быстро переместился. А -а -а, там клоун. Уди! Не, ну вы это видите, да? Он теперь и здесь появился. А у меня только, только два часа. Тебе все, мне нельзя вырубать фонтан. Воистину. Что она делает? Это прям даже интересно так стало. А, гляньте, он. Он ушел. Он не ушел. В смысле? Ну, допустим, эта хреномантия пропала. В коридоре вообще никого нету, только этот клоун торчит. С канализацией тоже никого вроде это. Не видно. Мне время 5 часов. Я не хочу играть вместе. Не надо. Блин, у меня управление подлагивает. А -а -а -а. А где она? А, температура! Стой! Поднимайся! Нет! Нет! Нет! Температура! Скорей! Еще раз, раз, два, три, три секунды. Двадцать девять процентов у меня только 5 часов. Ага, как раз я вовремя. О, вы это видели? Что это? Охренеть, котятки. Шесть часов. Учал. В принципе, я еще могу выжить. Хотя, я хотела сдохнуть. Ну да ладно. Все. Мы большие. <свес> что? Я на самом деле хотела смерти посмотреть, а получилось, что я прошла, и в итоге, да. Окей. Ух ты. Что? Войдите и поделитесь в Твиттер или Фейсбук, чтобы бесплатно разблокировать дополнительную ночь Ада. Хм. Мне даже интересно. Сделать это в следующем видео или сейчас? Хм. Давайте уже в следующем видео, потому что сейчас я снимаю уже 43 минуты. Ну, я пока что сделаю кое-что. Хорошее. И, смотрите, котятки, я все сделала, и у меня теперь кнопка «Продолжить». Но думаю, что на этом моменте я и закончу запись котятки, и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Блин, я, я не думала, что я пройду вот так вот просто. Ну, относительно просто. А у котятки получается, что одна ночь это примерно 5-6 минут. На самом деле это очень мало.